Что заставляет людей срываться с места и идти, ехать, плыть, лететь в совершенно неизвестные края, в незнакомые города, деревни, села? Если на этот вопрос вы затрудняетесь дать ответ, то скорее всего вы принадлежите к беспокойному племени путешественника. А раз так, то приготовьтесь ответить на еще один вопрос – зачем? Каждому путешественнику постоянно задают этот вопрос. И каждый сам определяет, с какой целью он отправляется в путь. Кто-то ищет себя. Для кого-то путешествие – это возможность посмотреть мир, прикоснуться к огромному неведомому знанию, для других – это просто веселая прогулка, желание сменить обстановку, поиск чего-то нового, отличного от будней. Повод испытать новые восхитительные чувства. Возможно, в детстве вы читали книги, видели фильмы о невероятных приключениях отважных путешественников. И скорее всего у вас перехватывало дыхание, когда воображение четко рисовало картинку этих захватывающих событий. Видимо отсюда и появляется у людей эта жажда приключений и тяга к путешествиям, из древних времен, из детских воспоминаний, из восхищения отважными людьми. И именно поэтому каждый человек хотя бы раз в жизни чувствовал это непреодолимое желание – собрать сумку или рюкзак, приготовиться к риску и уехать куда-нибудь очень далеко. Или хотя бы пойти в парк, а вдруг и там есть места, куда не ступала нога человека. Чем отличается турист от путешественника? Весьма спорный вопрос. Однако можно сказать и так, что турист приезжает и уезжает, а путешественник никогда не знает, как долго продлится его странствие. Турист просто созерцает окружающий его мир, а путешественник его исследует, ставит над ним опыты, используя себя в качестве инструмента, то есть шествует по пути исследования мира. И не важно, что это исследование заключается в походе к достопримечательностям соседнего города или в вылазке детей в старый заброшенный дом. Все это шаги на пути познания мира, такого таинственного и загадочного. Каждый уголок нашей планеты уникален. Где-то раскинулись огромные мегаполисы, настоящие городские джунгли с лабиринтами дорог, монолитами зданий и манящими огнями рекламных щитов. Именно в таких городах можно посмотреть на инженерные конструкции, которые поражают воображение и при виде которых невозможно поверить, что все это создано человеком. А где-то можно встретить маленькие тихие городки, которые хранят патриархальную историю. Когда-то на этой земле, где сейчас жизнь мерно идет своим чередом, разворачивались битвы, шествовали императоры, а поэты и музыканты находили вдохновение. И, конечно, на каждом континенте есть особые уголки, куда еще не добралась цивилизация. Там, где величественно раскинулись горы, где цветут луга, стоят вековые деревья, где текут чистые реки. Там настоящая лона природы, красоты и гармонии. Новые страны, новые места, новые приключения, новые ощущения. Чем запомнится путешественнику новое место? Необычной архитектурой Таиланда, удивительным природным ландшафтом Алтая или шумом базарной толпы Индии, запахом знойной пустыни Египта, свежестью моря родного Крыма или вкусом национальных блюд Кавказа. Люди наделены различными типами памяти. Есть память зрительная, есть память слуховая, есть двигательная, осязательная, обонятельная память, а есть память вкусовая. К сожалению, у человека она развита не так хорошо, как все остальные типы памяти. Нелегко точно запомнить вкус попробованного экзотического блюда, хотя можно очень точно припомнить время и всю процедуру проведенной дегустации. Но иногда, находясь в далеких краях, Путешественник может попробовать местное блюдо, вкус которого и воспоминания запомнятся на всю жизнь. Новые места запоминаются нам по-разному, одни цветом, другие звуками, третьи запахом или вкусом, или их совокупностью, но неизменно все места запоминаются новизной чувств и ощущений. И когда, устав от полны новых впечатлений, мы возвращаемся домой, то бывает и так, что усталость закрывает наши глаза, и мы погружаемся в сон, чтобы еще раз пройти через все те ощущения, испытанные нами совсем недавно.